Администрация города Бумажников и комплексный центр социального обслуживания в рамках марафона Добрый Новодвинск объявляют еще одну акцию «Чемодан чепухи». От жителей принимаются ненужные, но хорошие вещи для благотворительной ярмарки в помощь нуждающимся семьям к началу учебного года. Благотворительная ярмарка пройдет в день города в парке за городским культурным центром. Как раз там и будут выставлены те вещи, которые принесут до этого времени новодвинцы в чемодан чепухи. приемный пункт чемодана чепухи можно принести различные предметы интерьера, которые уже у вас давно находятся, не очень вам нужны, но они обязательно должны быть в хорошем состоянии. Это рамочки для фотографий, различные статуэтки, может быть красивые чайные пары или еще другая какая-то кухонная утварь. Также можно принести интересные предметы интерьера, которые сделаны вашими руками. Интересные новые прихваточки, салфеточки, различные сувениры, книги и многое другое. Ненужные кому-то предметы обретут новых хозяев. А к благотворительному марафону «Добрый Новодвинск» присоединится еще больше участников. В чемодане «Чепухи» жители города смогут найти и приобрести интересные для себя вещицы, сделав минимальное пожертвование в помощь нуждающимся детям. На собранное пожертвование мы приобретем канцелярские товары, которые будут переданы детям из многодетных семей, для того, чтобы они тоже были хорошо подготовлены к первому сентября. Вещи в чемодан «Чепухи» принимаются в здании КЦСО по адресу улица фронтовых Бриг. Дом 5. С 9 до 12 и с 14 до 16 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.